Приветствую, дорогие друзья! Начинаем очередной вебинар. Сегодня мы будем, как и всегда, говорить о здоровье. И сегодня тема нашего вебинара – «Алхимия стихий и паркис. Путь к здоровью, счастью и активному долголетию». Сегодня, дорогие друзья, вы услышите полезные для себя, для своих родственников, для членов семьи и друзей знания получите, которые помогут вам быть более здоровыми, счастливыми, благополучными и, скажем так, двигаться на пути к счастью и быть счастливыми каждую минуту своей жизни. Итак, дорогие друзья, приступаем. Скорее всего... Так, одну секундочку. Скорее всего, дорогие друзья, кто-то из вас, а может быть и все, чем-то недовольны в своей жизни. У кого-то лишний вес. И это, конечно же, не может нравиться. У кого-то есть недовольство собой, вот как в данном на данном фото, и люди часто меняют свою внешность, потом э, начинают э, выстраивать свою жизнь, чтобы поменять вот эти изменения. Кто-то, э, у кого-то плохие отношения. Как быть с этим? Ведь это не может нравиться. Это те моменты, которые, к э, большому сожалению, усугубляют жизнь и делают ее нерадостной. У кого-то, может быть, Плохая работа, может быть, не устраивает кого-то зависимость ребенка от телефона, от игр, а это мы видим сейчас достаточно часто. И что же делать? Конечно, надо что-то менять. И я вам хочу сказать, дорогие друзья, что тело и мозг боятся изменений, потому что для любые изменения для нашего тела это стресс, поэтому мозг пытается оставить все на том же уровне, на котором было до этого. Я вам хочу сказать, что, конечно же, предстоит работа над собой, и это часто пугает. Еще Александр Македонский говорил, что сам сильная победа это победа над собой а как облегчить работу над собой чтобы не было стрессов чтобы не было обострений сегодня пошаговая инструкция для каждого из вас для того чтобы двигаться на пути к здоровью к счастью необходимо расширять сознание сознание это дух мы знаем в здоровом теле здоровый дух и это знание Приступаем к знаниям, к расширению сознания. Запомните, дорогие друзья, правило трех Н. Нет ничего невозможного. И мне очень нравится фотография, которая сейчас выставлена. Вот так вот выглядит слово «прорвемся». Приступаем, дорогие друзья. Начнем вначале, конечно же, из правильного питания. Того питания, которое благоприятное для нашего организма. И здесь необходимо в первую очередь сказать о том, что дорогие друзья, необходимо переходить на видовое, на видовое для человека питание. Мы не являемся хищниками. Здесь очень много можно рассказывать о строении зубочелюсной системы, которая не предназначена для разрывания мяса, но точно так же и мы можем говорить о том, что Наша зубочелюстная система как раз предназначена для откусывания плодов всевозможных, то есть и откусывания, и пережевывания. И многие сейчас скажут, и, наверное, и медицина, и наука говорят о том, что... Мясо человеку необходимо. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, что мясо как раз не является тем необходимым элементом, который должен быть в повседневной жизни. Многие оперируют тем, что есть много витаминов, допустим, такие, как витамины В12, витамин в которые не могут поступить в организм человека с овощами, с фруктами. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что эти витамины не могут поступить вместе с мясом. Это те витамины, которые синтезируются нашим организмом. То есть есть определенные проферменты, которые приводят к синтезу этих витаминов. Давайте мы рассмотрим людей, которые не употребляют мясо. Например, один из самых сильных людей мира, Патрик Бабумян, и здесь вот подписано, как тебе удалось стать сильным как быть Он всегда отвечает, что а вы где-нибудь и когда-нибудь видели быка, который бы кушал мясо? То есть и, конечно же, витамин В12 бык дополнительно не употребляет, но с, и с обменом веществ, и с силой, и с энергией. Вот на примере Патрика мы видим, что реально быть здоровым, полноценным человеком, не употребляя мясо. Давайте посмотрим на Арнольда Шварценеггера. Возраст 72 года, он уже более 30 лет не употребляет мясо. Конечно же, многие из вас скажут, что на сегодняшний день очень сильная пропаганда идет по поводу того, что мясо полезное. Но давайте посмотрим немножечко на 30-40 лет назад, наверное, все 50 лет назад, когда и научные работники, и представители СМИ и разного рода научные сотрудники говорили, что курение полезно. Давайте мы вспомним эти фотографии, где в интернете их найти можно очень-очень много, где спортсмены курят, идет реклама определенных табачных компаний и так далее. Ведь сейчас уже сказали, что это заблуждение. Но сколько лет довелось ждать и сколько людей уже на тот момент успели скажем угробить, я не побоюсь этого слова свое здоровье и хочу вам сказать друзья, для того чтобы мы были здоровы необходимо повторюсь, возвращаться к видовому для человека питанию и первый, первая рекомендация которую необходимо вспомнить это то, что в в 2016 году японский биолог Эсинори Асуми, он, кстати, удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за описание процесса аутофагии. Что же такое процесс аутофагии? Оказывается, что когда человек 17 и более часов не употребляет вообще пищу, то организм начинает, подавлять, поглощать чужеродный белок. Он начинает уничтожать всех, всех вирусов, бактерий и так далее, то есть очищаясь. Давайте посмотрим на мир природы, именно на те животные, которые живут в природных условиях. И мы обязательно увидим, что животные не питаются 5 раз в день, оказывается. Я наблюдаю очень многих пациентов, которые по новым, современным веяниям медицины, науки, питаются пять раз, а здоровья на диагностике и, судя из жалоб, мы, к сожалению, не видим. Итак, дорогие друзья, надо понемножечку, желательно, переходить на процесс аутофагии. Конечно же, если мы с завтрашнего дня приступим к тому, чтобы питаться один раз в день, это практически в большинстве случаев невозможно, так как в организме существует целый ряд отягощений, другими словами, паразитов, а это вирусы, бактерии, грибки, простейшие элементы, которые будут требовать привычную еду. Соответственно, будет чувство голода, недомогания и так далее. Но как же быть? Дорогие друзья, для этого есть прибор «Паркис Медикус», для этого есть свыше 70 наименований препаратов всевозможных, которые, в свою очередь, будут подавлять паразитов, и чувства голода не будет при этом. Но, опять же, надо начинать постепенно. Например... Завтрашнего дня или когда вы решитесь э, на изменения, на первые изменения, необходимо э, переносить завтрак сначала на один час э, дальше. Э, допустим, вы покушали не в 8 утра, а в 9 утра. И так недельку питаемся, потом переносим еще завтрак на один час. И так мы все ближе, и ближе продвигаемся к обеду вы смотрите, пожалуйста, по своим ощущениям, по своим чувствам. Может быть, у вас получится это быстрее, но я вас уверяю, что как только вы, скажем, через определенное время перестанете кушать там, в 8 утра, перейдете на первый там, завтрак, допустим, в 11-12 часов, то уже буквально через 1-2 дня когда вы переходите на этот тип питания, вам не будет хотеться раньше 11 или 12, или часа дня кушать. Организм будет сам э, полноценно работать. Потом вы отменяете завтрак. То есть чем ближе вы продвигаетесь к обеду, отменяете завтрак. И потом понемножечку мы начинаем отодвигать этот завтрак, э, вернее, уже не завтрак, а уже обед, начинаем отодвигать ближе к ужину. И так пройдет какое-то время, когда вы сможете совершенно безопасно для своего здоровья, комфортно для своего самочувствия питаться один раз в день. Конечно же, желательно, чтобы это питание было полноценное, еще раз повторюсь, овощи, фрукты, на эту тему достаточно много информации на сегодняшний день и не переедать, и, конечно же, этот ужин должен быть не, не раньше, вернее, не позже, чем за 3 часа до сна. Дело в том, что желудок должен успеть ферментировать всю эту еду и отправить в нижний отдел, в тонкий кишечник для дальнейшей ферментативной работы. Итак, дорогие друзья, Повторюсь, когда организм 17 и более часов не употребляет еду, он начинает очищаться. Для того, чтобы перейти безопасно на этот тип питания, очень желательно помочь организму справиться с паразитами, для этого есть мы. Мы сделаем диагностику, подберем по резонансу все необходимые препараты, программы, в прибор паркис медикус, и таким образом не будет негативных состояний, вы будете легко двигаться на пути к здоровью, на пути для начала к аутофагии. Дальше, следующий момент, который хотелось бы озвучить, когда у вас тип питания уже будет полностью стабилизирован в этом плане, я рекомендую один раз в день выбрать какой-то день недели и сделать для себя разгрузку дополнительную, так называемое сухое голодание. То есть в этот день на протяжении 24 часов а можно перейти даже на 36 часов, допустим, вы поужинали в 6 часов вечера, и потом целый следующий день, всю ночь до следующего приема пищи вы не кушаете и не пьете воду. Это очень полезно для организма и доказано, что при этом типе питания очистка организма происходит, приблизительно в 30 раз быстрее, чем если просто на аутофагии. Опять же, следующий шаг для оздоровления. Мы один раз в недельку, пожалуйста, попробуйте сухое голодание. Конечно же, повторюсь, один раз в неделю это надо делать, самочувствие будет улучшаться не по дням, а по часам. Следующий момент, который обязательно необходимо озвучить на пути к здоровью, вернее вернемся, кто-то скажет, дорогие друзья, что мясо употреблять полезно, хотя мы знаем уже на основании предыдущих моих слов, что это не является полезным защитники природы так называемые скажут что э, как же где же набрать на всех людей если вдруг все перейдут на э, видовое питание для человека где же набрать овощей и фруктов дорогие друзья для выращивания мяса допустим для одного гамбургера уходит около 100 тысяч литров воды представьте что эта вода пошла бы на, как раз на полив овощей, фруктов, а сколько животное съедает овощей, травы и так далее для того, чтобы вырастить уже тем животным, который пойдет на убой. Я уже не говорю о моральной точке зрения, я уже не говорю о том, что где-то прочитал корова, которая... Люди готовят на убой, она за несколько суток это чувствует, она плачет. Это то, что называется энергоинформационное поле Земли. Давайте будем правильно воспринимать информацию и подходить к жизни, целенаправленно улучшая ее и восстанавливая все окружающее пространство. Дальше, дорогие друзья, переходим к оздоровлению. Я уже в нескольких словах рассказал, что необходимо с помощью препаратов и программ Parques Medicus помогать своему организму очищаться. На данном слайде есть фото паразитов, некоторых паразитов, это гельминты. Не забываем, что гельминт – это одни из самых безопасных паразитов. Есть еще бактерии, вирусы, грибки, простейшие, которые невооруженным взглядом не видны. Но они живут на уровне межклеточного пространства, внутриклеточного пространства, и они меняют сознание каждого человека. Меняют под себя для того, чтобы выжить, ничего личного. Я часто рассказываю, куда девается человек после смерти. Он разлагается. Что такое процесс разложения? Процесс разложения – это не иное, как человек съедают все те паразиты, которые есть при жизни. Единственное, при жизни – Борется с ними иммунная система. И здесь кто кого. И как раз лимфатическая система, которая является канализацией организма и в том числе иммунной системы, она является тем фактором, чистота лимфы является тем фактором, который сдерживает всех паразитов который сдерживает токсическое воздействие всех паразитов. Соответственно, чем меньше паразитов в организме, тем меньше влияние вот этих низких частот на мозг человека, на каждую клеточку организма. Итак, дорогие друзья, двигаемся дальше. Повторюсь, есть на сегодняшний день препараты, которые разработаны в Европейском университете функциональной медицины, и они помогают достаточно быстро э, избавиться от всех паразитов. Конечно же, если мы применяем еще и программы Partis Medicus, э, подобранные индивидуально под каждого человека, э, результат не заставляет себя э, ждать. Дальше двигаемся, дорогие друзья. Э, значит, На данном э, слайде как раз фотография нашей клеточки. И скажите пожалуйста, дорогие друзья, кто еще думает, что вот эта красивая структура создана вот чисто случайно в процессе эволюции, где столько разных элементов, которые работают слаженно, в условиях здоровья этой клеточки. Почему я сейчас говорю о клетке? Потому что это элементарная часть нашего организма, которая фактически точно так же, как и мы, в общем и питается, и дышит, восполняет свои запасы и дает энергию нашему организму. Дорогие друзья, я где-то прочитал кто-то из ученых говорил, что случайное э, вот такое эволюционное создание человека, э, ну давайте представим э, на примере торнадо, которое двигается э, над свалкой и вот чисто случайно э, соединяются какие-то детали и получается самолет Боинг. Ведь это смешно. А на данном слайде представлена только клеточка, но мы здесь еще не видим. Представьте вокруг клеточки межклеточное пространство, которое фактически должно всегда быть чистое для того, чтобы клеточка полноценно принимала участие в обмене веществ. Потому что этой клеточки надо получить кислород, надо выбросить продукты жизнедеятельности самой клетки, надо взять все необходимое, причем надо взять все необходимое в ионизированном, подготовленном другими клеточками, другими органами, системами виде. Соответственно, когда межклеточное пространство находится в... Оно зашлаковано, соответственно, клеточка начинает неполноценно питаться, в первую очередь идет недостаток кислорода, так называемая гипоксия, а когда клеточка задыхается, она не будет полноценно ни кушать, ни пить. Вот начинается первое нарушение обмена веществ. Соответственно, организм очень часто в данном случае, конечно, лимфатическая система это все собирает до того момента и выводит из организма до того момента, пока она справляется. Когда она перестает справляться, выбрасываются все эти шлаки и токсины для детоксикации на уровень печени. Когда печень не справляется, они остаются на уровне, шлаки и токсины, они остаются на уровне межклеточного пространства в начале. Что делает организм? Он пытается защититься, он пытается задержать влагу, отсюда отеки, для того, чтобы хоть как-то разбавить э, вот эту закисленность. Опять же мы возвращаемся к вопросу э, работы лимфатической системы и вообще компенсации всех проблем, которые только могут быть... Э, на уровне всех органов и систем организма. Дальше, дорогие друзья, давайте вернемся к некоторым продуктам, которые есть в арсенале Европейского университета функциональной медицины. Для восстановления здоровья. Я уже упоминал, что многие говорят, что не хватает витамина В12 его негде взять. Мы уже с вами разобрались, что все-таки проферменты есть чему вырабатывать. Именно пектиновый коктейль, он содержит те проферменты для синтеза витамина В12. Это тот коктейль, а он только и чисто растительного происхождения. Он восстанавливает полностью формулу крови, он восстанавливает гемоглобин. И на самом деле вот по пациентам, даже вот беременные, люди с вопросами низким гемоглобином очень быстро восстанавливают. Опять же говорю, надо все делать в комплексе. Необходимо сначала найти причину, устранять эту причину и параллельно устранять симптом. Также э, в арсенале есть белковый коктейль. Сколько спортсменов добились побед? А, а ведь э, что такое белок? Это определенный набор аминокислот. И они все есть в овощах, э, в фруктах. Э, и когда мы начинаем питаться, конечно же, разнообразно, а не моноедой, то мы получаем очень хороший результат, прилив силы энергии. Посудите сами. Когда вы съедаете достаточно большое количество мяса, после этого у вас много энергии или нет? Наверное, нет. Иногда хочется даже поспать сразу же. Почему это происходит? Организму необходимо определенное время для того, чтобы расщепить белок животного происхождения и превратить его в аминокислоты. И только потом эти аминокислоты уже будут заполнять все необходимые элементы. Дорогие друзья, на, здесь на слайде представлены митохондрии, которые являются вот той батарейкой, в которой накапливается энергия. Откуда берется энергия? В митохондрии происходят реакции, которые расщепляют, превращают глюкозу в АТФ. А АТФ – это как раз та энергия, которая необходима нашему организму. В списке продуктов и препаратов есть капсулированном виде препарат энергии митохондрии. Как раз он помогает накопить вот эту энергию в митохондриях, и оттуда она будет уже распределяться при необходимости. Опять же, все есть для того, чтобы быть здоровым. Если мы берем сначала физическое тело, рассматриваем в данный момент, мы рассматриваем к энергетике, мы с вами дальше об энергетике мы поговорим. Опять же, происходит... Проблема с энергией, с накоплением, восстановлением энергии на уровне митохондрии, либо на уровне межклеточного пространства, либо на уровне других элементов нашего организма, это надо изучать как раз с помощью диагностики. Препарат гербоколлаген Это растительные проферменты, которые стимулируют выработку глюкозамина и хондроитина. И в результате мы получаем здоровый коллаген, а это здоровые суставы, это э, здоровая вся соединительная ткань. И еще раз повторюсь, дорогие друзья, что все продукты, все препараты изготавливаются в соответствии биорезонанса. То есть травы точно так же, как и люди, могут подавлять друг друга, а могут наоборот стимулировать. И именно биорезонанс помогает... Э, подобрать те соотношения всех трав друг к другу, которые будут благоприятны именно в этом смешении, в этих дозировках. А потом мы еще дополнительно проверяем, насколько они подходят под каждого человека, и потом мы еще проверяем, насколько они подходят друг другу, не будут ли разные виды препаратов подавлять друг друга. Опять же, это целая достаточно кропотливая работа, но она как раз производится для того, чтобы вы максимально быстро получали результаты восстановления здоровья. И повторюсь, что программы восстановления здоровья, точно так же, как и программы в приборе Parcus, Parcus Medicus, они не могут быть для всех одинаковые. Если вам говорят, что вам на протяжении жизни надо принимать какие-то препараты одни и те же, вот не верьте, дорогие друзья. И по диагностике, общаясь с научным в научном совете нашего университета, мы не видим подтверждений этому. Каждый раз надо менять препараты в соответствии по итогам диагностики для того, чтобы двигаться на пути к здоровью максимально быстрыми и безопасными темпами И, конечно же, препараты, которые есть у нас, очень часто можно использовать и без диагностики, такие как энергия митохондрий, белковый пектиновый коктейль, препараты для детокса, алхимия стихий номер 7, колыбель жизни, но основная масса. Препаратов они должны подбираться по резонансу. Для каждого человека индивидуально это очень важно. Обратите на это внимание. Дальше, дорогие друзья, двигаемся на пути к здоровью, питьевой режим. Я не зря здесь сейчас поставил фотографию желудка. Хочу сказать первое, что очень сильно влияет на здоровье человека, это не смешивание еды с водой. Посмотрите на желудок, на форму желудка, он напоминает немного мешок. И когда мы начинаем употреблять еду, уже пережевывая ее, конечно же, выделяются определенные ферменты. То есть организм вычисляет, какие ферменты необходимы для расщепление той либо другой еды, и они уже начинают выделяться. Но когда мы покушали, и, а перед этим мы попили, либо во время еды попить, либо сразу же после, конечно же, мы эти ферменты разбавим. Соответственно, желудок не справится со своей функцией, и неподготовленная еда поступит в, ни, в нижний отдел желудочно-кишечного тракта, в область 12-перстной кишки, где должны уже сработать ферменты поджелудочной железы, желчь, но опять же сработать с подготовленной едой. Когда желудок не справился со своей функцией, естественно, уже не справится с своей функцией поджелудочной желчной. Соответственно, что мы получаем? гниение. Пищевых продуктов в кишечнике, а это еще дополнительный фактор стресса для организма, окисления организма, что ведет к гипоксии. Мы об этом уже говорили. Итак, дорогие друзья, пьем водичку, чистую, очищенную водичку за полчаса до еды и через полтора часа, ну можно час-полтора после еды. Это важный момент. Дальше, конечно же, вода должна быть очищена, и самое большое количество воды необходимо употреблять утром, после пробуждения, потому что кишечник в основном, тонкий, толстый кишечник, меридиан кишечника, работают ночью, и фактически вам надо промыть эту систему, когда вы просыпаетесь, параллельно можно пить капсулки, очень быстро будут э, питательные вещества и полезные свойства этих капсул распространяться на уровень каждой клеточки, и, э, соответственно, мы будем выздоравливать достаточно быстро. Еще раз повторюсь, питьевой режим, утром максимально большое количество воды, на протяжении дня пьем водичку, вообще у нас должно быть в среднем 30 мл на килограмм веса, но опять же, дорогие друзья, это мы не делаем сразу, допустим, вы привыкли пить пол литра воды, это не означает, что по всем нормам вам, допустим, надо завтра выпить 2,5 литра воды, и мы начинаем это делать. Нельзя делать стресс, потому что не готовы почки, лоханки почек, сосуды почек не готовы, не готов кишечник, все должно мягенько, как я говорю, на мягких лапках. Поэтому начинаем увеличивать употребление воды постепенно, Допустим, если вы привыкли пить воду пол-литра, значит, с завтрашнего дня можно миллилитров 700 и на протяжении нескольких дней, и так раз в недельку добавляя 100-200 миллилитров воды. Опять же, конечно же, работа над собой, опять же, контроль себя, вспоминаем македонского, но... С препаратами это будет все сделать намного легче, и особенно с программами «Паркис Медикус». В комплексе мы работаем для того, чтобы вы получили качественные, быстрые результаты, максимально быстро. Без вашей помощи именно вам же ничего не получится. Необходимо менять те условия и то, что привело к заболеваниям, то есть устранять это и переходить на новый уровень жизни, очень часто даже меняя подходы к питанию. Дорогие друзья, по поводу воды продолжаем. Вода должна быть, особенно утром, когда вы пьете, приблизительно температуры тела. Дело в том, что желудок не пропустит воду, отличную от температуры тела, в нижний отдел желудочно-кишечного тракта. Он будет ее либо нагревать, если она холодная, либо остужать, если она горячая. Поэтому... Водичка температуры тела, особенно утренний прием, если вы привыкли пить уже нормальный объем жидкости, приблизительно 500-700 мл, выпивайте температуры тела и будет очень хороший обмен веществ, очень быстрое выздоровление. Вода не должна быть газированная. Наш организм избавляется от углекислого газа, а мы еще дополнительно его с газированной водой загоняем в желудок. А представьте, что есть клапан между пищеводом и желудком, который работает только в одном направлении. Мы попили водичку, он открылся, и водичка проникла в желудок. Когда мы выпили воду, газированную, эти газы, углекислый газ, ему же надо куда-то выйти. Очень часто происходит отрыжка. Что происходит? Мы выворачиваем клапан обратно. Опять же, разбалансирует весь наш организм. Я, конечно, же не говорю о тех, о той воде, которая на сегодняшний день продается, распространена во всем мире. Мы знаем, как она работает, делаем выводы. Водичка это именно та, то, что необходимо пить. Конечно же, соки очень хорошо пить, фреши, я имею в виду, они покупные соки. Это тема отдельного вебинара. Ну, все не совмещая, конечно же, с едой, потому что это уже другие процессы. Но давайте остановимся пока на правильном употреблении воды. Дорогие друзья... Продолжаем. Кто-то из вас спросит по поводу кофе, чай Вернее, чай, кофе, зеленый, черный чай и кофе. Дело в том, что употребляя кофе, что происходит? Мы достаточно большое количество получаем кофеина. Как работает кофеин на тело человека, на организм в целом? Вообще, организм сразу получает стресс, потому что это неестественный напиток для человеческого организма. Что происходит? Выпивая чашку кофе, а кофейное зерно, оно состоит из кофе... кофеина и теобрамина, которые работают совершенно по-разному. То есть кофеин включается изначально эм, на протяжении 15 лет, Приблизительно минут. И что происходит? Происходит расширение сосудов почек и сужение всех сосудов, всех органов и систем. То есть кофеин влияет на выброс гормонов стресса. И, э, вернее, извините, сначала происходит сужение э, всех сосудов, а расширение сосудов почек – это стресс для организма. Соответственно, э, после выпитой чашки кофе хочется сходить в туалет, потому что включаются почки. Через 15 минут включается теобрамин, и э, организм пытается выйти на нормальный уровень. Э, но, конечно же, энергию в результате стресса мы получили. Что мы получили? Мы получили выброс э, энергии из митохондрий. То есть не генерацию энергии в митохондрии, а выброс. То есть батарейка выбросила энергию для того, чтобы спасать свою жизнь, потому что есть стресс. Надеюсь, понятно, я объясняю. Соответственно, человек чувствует прилив сил и энергии, но с каждой выпитой чашкой кофе этой энергии становится все меньше. А мозг говорит, а в прошлый раз, когда я выпил кофе, когда ты выпил кофе, была энергия, давай-ка еще. И что происходит? Понемножку, понемножку человек с каждым днем начинает употреблять все большее количество кофе. И уже без кофе приходит ситуация, когда люди приходят ко мне и говорят, я без кофе жить не могу, я не могу вообще встать без кофе. Но ведь вспомним, пожалуйста, дорогие друзья, те моменты, когда мы начинали пить кофе, и причем без сахара-то, ну, нельзя сказать, что это очень вкусный напиток, согласитесь. Потом он становится вкусным, но это со временем. То точно так же, как и соли с овесплесенью. И мы сейчас еще вернемся. Я не упомянул о молочных продуктах, особенно о молоке. Дорогие друзья, возвращаемся. Кофе, конечно же, не надо делать стресс для организма, если вы привыкли употреблять десяток чашек кофе в день и завтрашнего дня полностью прекратить их пить, то есть будет упадок сил, но понемножечку день за днем уменьшая количество выпиваемого кофе. Если вы еще примените энергию митохондрий, то, а если вы еще примените Кофе без кофе, кстати, хочу вам сказать, что на протяжении, наверное, двух недель появится новый продукт кофе без кофе, растительный препарат, который как раз помогает еще нашим митохондриям вырабатывать и аккумулировать энергию, тоже достаточно вкусный напиток, Все по позволит утром вот этот ритуал, все-таки этого ритуала придерживаться, заварить напиток. Но самое главное, мы получим не стресс, а просто чистую энергию для каждой клеточки. Помимо всего прочего, этот препарат будет восстанавливать органы и системы. Об этом мы будем говорить отдельно, когда появится этот препарат. Итак, дорогие друзья, по поводу воды продолжаем. Вы знаете, многие из вас знают, что прибором Паркис Медикус можно подготовить дипольную воду. То есть мы записываем на молекулы воды как раз информацию о здоровых клеточках и органах нашего организма. Соответственно, эта информация с помощью воды начинает очень быстро проникать на уровень каждой клеточки. И восстанавливая весь организм. Есть по поводу употребления воды. Давайте еще с вами несколько слов. Я упомяну о таком препарате нашем, вернее, порошке для ван алхимия стихии номер 7. Это препарат, который Достаточно быстро восстанавливает э, кислотно-щелочное равновесие через кожу. В э -э, несколько слов э, расскажу о своем опыте. Когда первые разы я практиковал э, сухое голодание и пошли уже вторые или третьи, я уже не помню, сутки, достаточно была сильная жажда, лето было, как я, э, как я помню. И я решил искупаться. Какое же было мое удивление, я еще не успел поплавать достаточно, как мне очень сильно захотелось в туалет. Ну, конечно же, я все привык проверять. Берем баночку и э, буквально уже в течение там, 10 минут и на протяжении какого-то времени... Э, Значит, с меня вышло около пол-литра жидкости. А где она взялась на сухом голодании? Вторые или третьи сутки, я точно не помню сейчас, не имеет значения. Наш организм через кожу, мой организм через кожу необходимую взял, его, вернее, необходимую, что успел, потому что есть стресс для организма, и он быстренько начинает употреблять эту воду. Конечно же, какая была вода в озере, тут трудно понять на сегодняшний день, но не суть. Мы говорим о том, что э, порошок для ван, колыбель жизни, это тот состав, э, который приближенно напоминает околоплодные воды. Ребенок развивается внутриутробно в животике у мамы, и он плавает в водичке как раз в околоплодных водах. Состав приблизительно тот же, состав приблизительно похож на термальные воды. Что происходит? Происходит обмен как раз жидкостей по закону осмоса в замкнутой среде. Все жидкости пытаются уравновеситься. То есть кислоты токсины выходят в ванну в данном случае, а минералы, все необходимое заходит через кожу в организм человека. Соответственно, мы, минуя почки, начинаем очищать каждый капиллярчик, каждую клеточку нашего организма. Во-первых, успокоение происходит очень быстрое, восстановление кожи, очень быстро уходят сыпь и так далее. Опять же, повторюсь, дорогие друзья, это все в комплексе. Но очень рекомендую, если вы со временем, когда, вернее, вы со временем придете к тому, что вот у вас будет сухое голодание, очень хорошо принять ванну и желательно эту ванну принять не вечером, а принять днем Потому что вечером желательно, чтобы на ночь начинали работать почки, очищать все органы и системы, а днем, чтобы включились в процесс, как раз каждая клеточка через кожу. Есть, дорогие друзья, дальше важный... А, давайте мы вернемся, еще я не сказал о молочных продуктах, упомянул, но не сказал более подробно. Молочные продукты постарайтесь не употреблять. Я имею в виду особенно молоко цельное, потому что цельное молоко, это ну, вообще молочные продукты, э, считается это чужеродный белок для нашего организма, э, и э, коровье молоко, оно про, ну, вот вообще полностью отличается от человеческого, от материнского молока, молока потому что Коровье молоко – это белковый продукт, человеческое молоко – это углеводный продукт. Дело в том, что теленку, который только родился, необходимы силы для того, чтобы встать на ноги, иначе он не выживет. Человеку это, в этом нет необходимости, человеку надо, чтобы развивался мозг. То есть это совершенно два разных продукта. Я уже не говорю о сырах, особенно с плесенью. Дорогие друзья, постарайтесь не употреблять эти продукты, потому что это пенициллины. Это а, грибок, который своими целями а, заполняет каждую клеточку организма, прорастает мицелием и потом очень сильно вредит нашему организму. Точно так же мы сейчас с вами, а, я вот вспомнил, что не сказал, а, о а, употреблении хлеба с термофильными дрожами. Дорогие друзья, Постарайтесь все-таки употреблять хлеб на заквасках, хлеб, который не содержит вот этих термофильных дрожжей, потому что, к сожалению, это тоже грибок. И на диагностиках я очень часто вижу большое количество грибка и говорю, без хлеба жить не можете. Когда я говорю, что вам надо отменить, именно в том виде, как вы привыкли, люди начинают плакать практически они не готовы расставаться, либо вот жалость себя какая-то, ну, это опять же мы работаем с вами и разговариваем сейчас для расширения сознания. То есть вы будете понимать, знать, что можно, что не рекомендуется для себя, для ваших детей, для ваших близких, и, соответственно, вы будете становиться все здоровее с каждым днем. И вот по поводу сыров с плесени вспомните, пожалуйста, Первый раз, когда вот люди есть, слушающие, которые любят сыр с первый раз, когда попробовали очень противный продукт, второй раз в этом что-то есть. Дальше и с каждым разом все вкуснее и вкуснее. Почему? Заселяем организм грибком, и он потом руководит сознанием. А давай-ка больше, давай больше, давай будем э, размножаться. Это я сейчас говорю со стороны грибка, который отравляет организм. Поэтому, дорогие друзья, учитываем эти моменты в своем питании, вообще в подходах к формированию блюд, рациона питания и так далее. Дальше. Что необходимо для здоровья, счастья и активного долголетия? Сон и отдых. Конечно же, спать надо достаточно. И учитывайте, пожалуйста, тот момент, что мелатонин, гормон молодости, который восстанавливает, с помощью которого восстанавливается каждая клеточка, вырабатывается в среднем с 11 вечера до двух ночи. Причем к этому времени, к 11 вечера необходимо уже находиться в состоянии глубокого сна, причем он вырабатывается в полной темноте и полной тишине. Поэтому учить эти моменты. Конечно, лучше ложиться спать около 10 вечера. Давайте мы с вами немножко обозначим эти моменты. Необходимо вообще использовать циркадные ритмы, применять. То есть ложиться вместе с солнышком. Но, конечно же, сейчас зима и темнеет очень рано. И вставать с солнышком. То есть, если мы говорим летом... То это более приемлемо, но опять же темнеет достаточно поздно. На протяжении многих лет, когда получается, я ложусь в 4, вернее, не в 4 ложусь в 10, пол 11 и просыпаюсь в 4 утра. Почему в 4 утра? Очень ресурсное состояние, когда большинство людей спит нету засоренности информационного поля. Идут знания, идут энергии, но об этом мы поговорим немножко позже. Итак, сон должен быть в среднем с 10 вечера до хотя бы 6 утра. Чем позже вы будете просыпаться, тем меньше сил, меньше энергии энергии, ну и, конечно же, отдых с выездом в другие страны, в другое пространство для получения новых эмоций, для общения с любимыми. Это то, что заряжает, это то, что очень стимулирует. И вот Павловиченко Игорь Иванович любит говорить, что я люблю выезжать в другие места, и там я отдыхаю 2-3 дня, а потом просто потоком льется информация. И я просто уже начинаю все записывать и работать. Ну, видите, у каждого свои цели, свои задачи, своя ответственность перед людьми и так далее. Поэтому каждому свое, возвращаюсь, отдыхать, необходимо выезжать, менять обстановку. Следующий момент, который необходимо учитывать, это гимнастика. Особенно мы будем сейчас говорить о том, что полезно скручивание йога. Что при этом происходит? При скручивании растяжки происходит высвобождение застоявшейся энергии. Из уровня соединительной ткани, с уровня наших связок, с уровня лимфатической системы, а это является как раз теми меридианами, которые на Востоке называются меридианы, а у нас называются нервно-сосудистые пучки, сплетения. И во время жизни, во время стрессов, может быть, неправильного воспитания эти все энергии могут застаиваться в тех либо других участках тела, и что организм пытается сделать? Он пытается компенсировать. То есть происходит разбалансировка энергии. Когда происходит разбалансировка энергии, соответственно, это распространяется на, с физического тела на биополе человека. Об этом мы поговорим немножко дальше. Это приводит к проблемам в жизни. Соответственно, найдите, пожалуйста, время, Утром порастягиваться, на сегодняшний день достаточно много всевозможных практик, работы над собой, и это то, что поможет включаться той же лимфатической системе, а лимфатическая система, она работает с помощью сокращения мышц и с помощью диафрагмального дыхания, работы Диафрагма, об этом мы тоже поговорим вот немножко дальше. Растянуться, покрутить шеей, головой вернее, разомняться, это уже прилив сил, энергии. Это уже сразу же хорошее самочувствие, если это делать с улыбкой, с хорошим намерением на день предстоящий. Обязательно все будет складываться максимально хорошо. Повторюсь, застойные явления в меридианах, они понемножечку начинают уходить из тела. И, конечно же, это освободившееся пространство надо заполнять чем-то. Пожалуйста, заполняйте позитивом, заполняйте тем, что вы хотите видеть в своей жизни. Конечно же, парки с медикус, есть еще дополнение, это электромагнитно-микротоковая коррекция, применение перчаток. Это то, что очень быстро приводит к восстановлению меридианов, включению энергии и апгрейду всей жизни в хорошем смысле этого слова. Об этом поговорим немножко дальше. Следующий момент диафрагмальное дыхание. Здесь на слайдах показаны как раз потоки движения воздуха и работы диафрагмы, работы легких. Смотрите, верхняя фотография, верхняя картинка, когда мы вдыхаем воздух, и при этом Надуваем, выдуваем, выпячиваем животик, диафрагма опускается, соответственно, расширяются легкие, то есть они полноценно вбирают в себя кислород. Потом, когда мы выдыхаем воздух, как раз вдавливаем животик, легкие сокращаются. Таким образом, у нас происходит полноценный обмен кислорода углекислого газа. Плюс диафрагма является еще тем насосом, который поднимает лимфу вверх, а лимфа движется вверх от ножек, от пальчиков ног и рук к грудному лимфатическому протоку. Дорогие друзья, хочу сказать, что от грудного, э, грудного лимфатического протока идут связки как раз к диафрагме. От диафрагмы идут связки к поджелудочной железе и желчному. То есть когда мы неправильно дышим, уже идут застойные явления, застойные явления в лимфатической системе в этих органах. От грудного лимфатического протока идут э, э, связки к сердцу, и когда Происходит застой, увеличение, скажем, лимфатического протока, может быть натяжение сердца, смещение буквально сердца на 1-2 миллиметра может, может приводить к сбою ритма сердца, к тахикардиям и так далее. На каком уровне происходит изменение, нарушение здоровья? Опять же, мы это изучаем на диагностике на диагностике, которую мы выполняем, на удалении. Конечно же, можно ее пройти и у нас в центре, но в этом необходимости, учитывая новые технологии, ну, новые, скажем, для многих из вас, но это технологии, которые достаточно давно уже распространены, работают и доказали свою эффективность. Я уже не говорю о медицинских заключениях, сертификатах и так далее рекомендациях Министерства здравоохранения. Итак, диафрагмальное дыхание, дорогие друзья, если вы утром поделаете минут 10-15 такое дыхание, еще раз, животиком глубоко вдыхая, выпячиваем животик, и выдыхая его, втягиваем, можно задерживать немножечко дыхание на несколько секунд на вдохе, не обязательно это делать, но можно очень хороший эффект, прилив сил, энергии и вообще эффект для здоровья. Мы на всех уровнях производим. Тем более, что во время этих манипуляций мы четко фиксируем свое внимание на дыхании, а это уже медитативное состояние. Если, дорогие друзья, вы в этот момент, у кого есть прибор парки с медикусы, включите программу «Успех», включите программу «Энергобаланс», то вы получите э, в 10 кратном размере э, усиление действия. Э, поэтому делаем выводы, дорогие друзья. И я хочу вам донести, что у нас есть все для вашего здоровья. Э, все не только в плане препаратов, в плане прибора и всех программ, а в плане полного сопровождения. Мы берем вас за ручку и приводим к здоровью независимо от состояний и заболеваний. Главное ⁇ ваше желание меняться, менять свою жизнь и делать шаги для этого. Дорогие друзья, двигаемся дальше. Отношения. В отношениях давайте разберем два аспекта. Первый аспект ⁇ это сексуальная энергия. Когда встречается мужчина и женщина, взаимодействие однозначно, ну когда они, естественно, нравятся друг другу, они живут, общаются на уровне сексуальной, сексуальной энергии. К большому сожалению, эта энергия, она, многие говорят, любовь слепа, да? но мы об этом немножко поговорим, это разные уровни. Человек, когда он находится в страсти, он никогда не видит недостатков другого человека. Он начинает партнера обожествлять, а потом, когда проходит время, вот, допустим, молодые люди познакомились и начинают встречаться, потом начинают жить вместе, потом приходит следующий уровень общения на уровне. Энергии любви. Так должно быть. То есть на уровне грудной э, грудного нервно-сосудистого сплетения. Э, на Востоке это называется сердечная либо грудная чакра. Она зеленого цвета. Именно это... Область, она находится, если мы говорим о чакрах, она посрединке между нижними тремя и верхними тремя э, нервно-сосудистыми сплетениями, то есть она балансирует, она приводит в равновесие всей энергии. Только лишь равновесно развивающийся человек во всех отношениях, э, он может быть счастливым. И я вас, дорогие друзья, подв подвожу к этому, я вас как раз подвожу к тому, что надо начиная с уровня физического здоровья, включая все элементы счастья, постепенно, шаг за шагом, улучшать и восстанавливать. Итак, энергия, когда происходит взаимоотношение на уровне грудного нервно-сосудистого сплетения, это как раз балансировка, гармонизация всей жизни. Я желаю, чтобы у каждого из вас был такой человек, чтобы вы могли взаимодействовать на уровне этих энергий с этим человеком. Потому что наше физическое тело — это набор электромагнитных частот, которые распространяются на биополе. То есть биополе, другими словами, — это те же электромагнитные частоты, из которых состоит каждая клеточка. Соответственно, когда есть гармония в физическом теле, а мы сейчас говорим и знаем, что наше тело — это храм души, и восстанавливая этот храм, из покосившейся очень часто хижины в, именно в храм сверкающий, мы восстанавливаем, делаем первые шаги к восстановлению всей своей жизни. И когда мы будем с вами это делать, целенаправленно и еще с двух сторон, восстанавливая энергетику, об этом мы сейчас будем говорить, происходят изменения разительные и достаточно быстро. Итак, друзья, двигаемся дальше. Окружение, взаимодействие на уровне энергоинформационного поля. Я уже говорил в своих лекциях, что мы взаимодействуем не только вербально, мы взаимодействуем на уровне энергоинформационного поля, другими словами на уровне биополя. Есть пословица, с кем поведешься, того наберешься. Очень важно, чтобы около вас были позитивные люди, люди, которые будут помогать, поддерживать даже на уровне энергетического тела. Но кто-то из вас скажет, а что делать, если не так? Что делать, если партнер по жизни э, депрессивный, на низких частотах? Надо восстанавливать себя однозначно. Где э, восстановится... Один человек, около него, это святые говорили, спасутся многие. То есть вы своими энергиями будете поднимать окружающее пространство. Тех, тех людей, с которыми вы не можете не взаимодействовать, вы будете поднимать за счет своих энергий. Как раз с помощью наших технологий вы можете очень быстро это делать и поднимать других людей, еще раз повторюсь, тех людей, с которыми вы не можете не общаться без вреда для себя, то есть подтягивать людей более высоко на уровне электромагнитных частот. Конечно же, если есть в вашем окружении люди, с которыми вы можете не общаться, то есть люди, после общения с которыми вы чувствуете упадок сил, упадок энергии, депрессивное состояние, общаться с такими людьми – нежелательно, повторюсь, с кем поведешься, того наберешься. Покажи своих друзей, и я скажу, кто ты. Это важный момент. Дорогие друзья, двигаемся дальше. Еще, конечно, энергетика для жизни, для работы – и сейчас мы с вами еще раз в нескольких словах проговорим, как физическое тело влияет на все происходящие события. Повторюсь, здоровые клетки нашего организма, всех наших органов и систем организма – это высокие электромагнитные частоты. Вообще, дорогие друзья, все вокруг электромагнитные частоты свет, звук, цвет каждой клеточки нашего организма присущи определенной электромагнитной частоты. На сегодняшний день известны частоты всех вирусов, бактерий, грибков, любых состояний и так далее. Здоровых и больных органов – это то, что мы используем на диагностике, изучая состояние каждого человека на уровне электромагнитных частот. Так вот, если наше тело… Здорово, то э, и биополе человека будет тоже высокочастотное, а это частоты, которые соответствуют хорошим позитивным эмоциям: счастью, любви, гармонии. Э, к большому сожалению, паразиты звучат на низких частотах э, и на частотах страха, депрессии, негатива. Поэтому, если чем больше паразитов всевозможных в организме человека, тем больше негативных состояний э, привлекается в жизнь за счет того, что эти низкие частотные энергии трансформируются, транслируются на биополе и по закону подобное притягивает подобное. Наше тело, наше биополе, оно фактически работает как радиоприем. Если оно на высоких частотах, притягиваем позитив, счастье, любовь, гормон. Если на низких частотах, и все зависит от того, на каком уровне нервно-сосудистого сплетения есть нарушение, там в жизни происходят как раз и сбои. Если мы говорим о нарушениях там, э, в паховой области, это нарушение здоровья. Если мы говорим на уровне брюшного сплетения, либо второй чакры — это сексуальная энергия. Солнечное сплетение — это то, что отвечает за финансовое благополучие. О грудном сплетении, либо четвертой чакре мы с вами говорили уже, это любовь, отношения, горловой центр — Та же щитовидная железа – это общение, это творчество. И шишковидная железа, либо шестая чакра – это наша, наша связь с энергоинформационным полем. И седьмая чакра – это как раз божественная энергия. И давайте, дорогие друзья, посмотрим. Начиная от нижней чакры, как раз энергия Земли и органы на уровне этой чакры они звучат приблизительно в одном диапазоне, как и энергии э, земли. То есть таким образом мы получаем энергию земли, энергию здоровья. Кстати, лимфатическая система — это тоже подобная энергия, подобная энергия альфа-уровня, то есть когда человек находится в медитации. Чем выше мы поднимаемся, тем более высокие частоты и э, поток Нижний – это как раз восходящий поток, э, женская энергия, а нисходящий поток от божественной энергии, э, мужская энергия, информационная составляющая, которая как раз проникает через макушку человека и двигается вниз. И как раз, дорогие друзья, в том случае, когда мы с вами развиты гармонично, когда каждая клеточка э, организма все меридианы, все чакры сбалансированы, сбалансированы относительно божественных частот, тогда человек становится проводником, гармоничным гармоничным проводником вот этих э, божественных энергий, мужского и женского. Как раз мужская энергия – это информация, а женская энергия – это движущая сила, которая включает э, движение, вихры, вихры изменений и вообще движения по жизни. Остановимся немножко чуть дальше, более подробно об этом. Двигаемся дальше. О расширении сознания мы немножечко вспомнили с вами. Необходимо знать, что происходит на уровне каждой клеточки в нашем обществе и с питанием, и с энергиями, это как раз мы расширяем сознание. В данный момент мы обучаемся, как быть здоровыми, счастливыми, богатыми, и это расширяет наше сознание. И очень важный элемент, который я рекомендую попрактиковать, попробуйте, кто еще не пробовал, это медитация. И, и вот э, дыхательные упражнения, о которых мы говорили выше, это э, своего рода уже медитация. Э, то есть э, это наблюдение за своими мыслями, то есть чтобы не было хаоса в голове, чтобы не было вот этого разнобоя мыслей. Очень хорошо это делать утром, очень хорошо это делать на природе, даже если э, сейчас холодно, нет такой возможности, дорогие друзья. Просто даже лежа, не обязательно сидя, начните. Просто побудьте в тишине. Подышите, диафрагмальное дыхание. Если у вас уже есть прибор, либо будет прибор, поставьте программу «Альфа-Ритм», либо поставьте программу, какую вы хотите, «Успех». Поставьте программу «Энергобаланс», «Успокоение». Может быть, на фоне препаратов, которые у вас уже есть или, возможно, будут, сделайте первые шаги к медитации. Это настолько классно, это настолько здорово, это заряжает на весь день. Дорогие друзья, вчера вечером я ложился спать, и я всегда программирую себя на ночь, какую же мне лекцию, чтобы люди хотели Услышать. Может быть сразу, может быть в записи. Я просыпаюсь в 4 утра и просто льется информация. То есть вот сегодня надо сделать такую презентацию. Конечно, все в попыхах, есть немножечко не застыковки до того, что я сейчас вижу, потому что и... Надо было готовить это между пациентами, между приемом пациентов, работой с перчатками и так далее. Но, слава богу, все успели, потому что пространство как раз благоприятствует этому. Пришла информация, идет реализация, и я сейчас кайфую. Надеюсь, что как минимум от полученной информации вы тоже сейчас получаете радость, и применяя эту информацию, вы будете оздоравливаться и становиться счастливыми людьми. Итак, расширение сознания, медитации, работаем. Дальше, дорогие друзья, во время медитации очень хорошо Программировать себя на успешное будущее, на сегодняшний день, завтрашний, на неделю вперед, на год вперед и так далее. Повторюсь, мужская энергия – это просто информация. Информация подобна информации в сперматозоиде. В сперматозоиде есть только энергия для того, чтобы добежать до женщины, добежать до женской энергии, до матки. Все больше энергии там нету. Дальше в процесс вступает женская энергия. Это та движущая сила. Как раз если мы рассмотрим электромагнитные частоты всего сущего, всех материальных и нематериальных объектов. Так вот, как раз электромагнитные, Магнитный потенциал – это информация, это мужская энергия. Электрический потенциал – это эмоция, это женская энергия. То есть, дорогие друзья, когда во время медитации, а если еще с помощью прибора, вы будете прогнозировать, просматривать свое будущее, при этом получать эмоции, как будто это уже произошло, вы непременно в скором будущем Получите это в своей жизни. Это очень важный фактор. Его надо помнить. Потому что для наших проводников, для ангелов, для э, божественных энергий нет разницы, какая эмоция. Если есть эмоция, это звучит как приказ к действию, к осуществлению. Будьте добры, очень внимательно следите за этим. Я вот себе отметочку поставил «Тесла. Футбольное поле». Это я как раз сейчас вижу немножко недоработки свои. Дело в том, что Никола Тесла в свое время говорил, что не только каждая клеточка нашего организма общается между собой, а даже каждый атом. А если мы рассмотрим, дорогие друзья, что же такое атом, то есть если мы его увеличим, это физика, физика, биология, Атом состоит из ядра электронов. Так вот, если мы ядро атома, вернее, если мы сам атом увеличим до размера футбольного поля, то ядро атома будет приблизительно с 5-копеечную монету. Представляете, дорогие друзья? А электроны, как 2-копеечные монеты, там 6-10, сколько их там может быть. Представьте, все что остальное? Остальное это информация, это электромагнитное поле. Это то, что еще Тесла называл эфиром. Это то, что в 30, по-моему, восьмом году убрано с таблицы Менделеева. Почему-то все начинается с циферки двоечка, да? Почему? Потому что кому-то неудобно, чтобы люди были грамотные, чтобы они были здоровые, чтобы они обладали расширенным сознанием, потому что такими людьми, к большому сожалению, некоторых людей тяжело управлять. А если у вас расширяется сознание, появляются новые знания, новая информация, управлять вами становится все тяжелее делаем дорогие друзья выводы и дальше я хочу в нескольких словах еще рассказать об успехе вот что такое успех это то что конечно же необходимо в нашей жизни для того чтобы радоваться каждому мигу жизни Каждому пациенту в моем случае, выздоравливающему и так далее. Это, опять же, энергия и успех влечет за собой определенные эмоции, высокочастотные, которые фиксируются в биополе, которые начинают привлекать события в жизнь, которые, увеличиваясь, повторюсь, приводят к радости, к гармоничным, моментом жизни. А тем более, если мы с прибором, парки, в приборе Паркис медику включим программу «Успех», мы, хочешь не хочешь, уже наши биополе будем повышать до вот этих электромагнитных частот, вытесняя низкие частоты. А когда мы будем с вами еще восстанавливать наше физическое тело, то есть мы будем работать с вами как раз на уровне и физического тела, и энергетического тела, и меридианов, применяя перчатки. То есть у нас есть все для вашего здоровья и счастья. Повторюсь, применяем перчаточки. Это женская энергия, которая запускает электрический потенциал. Просто применяем прибор и... Препараты мы запускаем электромагнитную, информационную, мужскую составляющую. Мы тренируем каждую клеточку быть здоровой. Таким образом, мы влияем и на физическое тело, и влияем на информационное поле. И, конечно же, изменения в хорошую сторону не заставляют себя ждать. Пример. Вчера была... Пациентка Оля, значит, очень успешная в свое время женщина, но так произошло, что ее бизнес отобрал. Ну, так произошло. Конечно же, очень длительное время она с этим жила и, скажем так, эти эмоции все время пропускала через себя, эмоции негатива, обид и так далее. И что самое интересное, что негативные состояния во всех сферах жизни начали накапливаться. И вот она вчера получила первый массаж, мы ей назначили по резонансу и препараты, и она пишет сегодня утром. Ну, конечно же, мы и во время электромагнитной микротоковой коррекции предупреждаем каждого человека, что... Должен быть позитив, потому что нам надо, мы сейчас очищаем от негатива нашими людьям, необходимо загрузить то, чего мы хотим. И вот сегодня она мне рассказывает с самого утра, что пока было здесь, но во время сеанса было очень комфортно прогнозировать свое будущее, но прошло там буквально час-два и начало накрывать. То есть негативные мысли, воспоминания. Но мы ее предупредили, что это очень мощное ресурсное состояние, потому что мы вот эти низкие частоты, как хотите это называйте, на уровне и физического тела, и энергетических тел начали подвигать. Конечно же, они сопротивляются. Но как только она начала проговаривать, просто говорит, я вслух начала проговаривать, то чего я жду от жизни в самое ближайшее время и в отдаленном будущем. И что самое интересное, вот уже ближе к обеду она э, мне просто написала, Олег Владимирович, меня пригласили, я когда-то проводила презентацию, пригласили на э, работу, о которой я давно мечтала, по крайней мере на презентацию. Я думаю, что там все хорошо произошло уже на данный момент. Представляете, как это работает? Дорогие друзья, это работает мгновенно, фактически, практически мгновенно. Раньше для изменений в жизни надо было намного больше времени, сейчас зерно прорастает намного быстрее. Почему? Потому что меняется энергия Земли. Нет времени для раздумий, нет времени для раскачиваний. Необходимо менять себя и двигаться по жизни гармонично, И, дорогие друзья, когда мы высокочастотной энергии начинаем восстанавливать, скажем, на уровне биополя, сначала физического тела, потом биополя, все эти моменты начинают привлекаться в десятикратном размере, что посеешь, что и пожнешь. И с каждым днем, не нарушая закона мироздания, а один из них, и самый первый, это наша воля, это закон. То есть что мы озвучиваем? Мы должны озвучивать, что мы хотим, мы требуем от себя, своего божественного начала, своего физического тела, изменений. Мы требуем счастья, гармонии во всех сферах жизни. Ага, вы требуете, а в мироздании – воля – это закон, пожалуйста, к тебе будут приходить и знания, и ситуации, которые будут менять твою жизнь в том направлении, в котором ты хочешь, чтобы она менялась. Потому что если человек начинает вспоминать негатив, тянет за собой негативные мысли, обиды, низкочастотные электромагнитные состояния, конечно же, это в свою очередь будет притягивать и негатив по жизни. Поэтому меняем свое мировоззрение, и движемся э, вот на пути со смыслом, на пути предназначения. Ведь каждый из вас э, пришел в эту жизнь для того, чтобы душа в этом теле получила определенный опыт. Она пришла сюда с определенными целями, так, с определенным предназначением. А как о нем узнать? А невозможно узнать о нём невозможно выйти на уровень энергоинформационного поля Земли, либо ноосферы, это то, о чем говорил Вернадский, пока не э, сгармонизирует свои энергии, свои эмоции. И только лишь тогда, когда мы станем гармоничными э, существами относительно божественных энергий, тогда открывается знание, тогда открывается как раз понимание, для чего ты пришел в эту жизнь, какая у тебя миссия. И на самом деле тогда просто начинаешь кайфовать. Тогда, каждая, когда твоя каждая мысль начинает осуществляться, ты понимаешь, что ты волшебник. Дорогие друзья, мы это видим с каждым днем все больше и все чаще. Потому что технологии, которые мы используем, которые мы рекомендуем, мы применяли на себе, на своих близких, на своих родных. И многие из вас видели результаты в самое кратчайшее время, что делают технологии, но все надо делать правильно. И подходить к и оздоровлению, и к восстановлению эмоционального состояния, скажем так, двигаться на пути предназначения, осознавая каждую долю своей жизни, каждую минуту, куда мы идем, что мы делаем. Ну и, конечно же, очень быстро придет момент, когда включится вот этот момент кайфа от каждой ситуации в жизни. Чего я вам Искренне, крепкий, креп, э, искренне желаю. Дорогие друзья, еще хочу сказать, что попытайтесь уменьшить, а лучше вообще э, перестаньте смотреть телевизор, э, перестаньте играть в телефонах, перестаньте э, сидеть в соцсетях, если это не связано с вашей работой. Ведь интернет и все блага, которые есть в этом мире, можно как повернуть на во имя и во благо, да, так и против себя. Поэтому еще раз осознавайте, что вы делаете, для чего вы делаете каждую, долю, каждую секунду своей жизни. Дорогие друзья, на этом вебинар «Восстановление своей жизни» Подошел к концу. Я сейчас посмотрю, если Ой, извините, пожалуйста, тут я что-то не то сделал. Так, останавливаем. А я не вижу себя. Я не вижу себя. Так, есть. Дорогие друзья, вот я, наверное, вот таким вот образом. Я есть в эфире. Да, я есть. Дорогие друзья, я сейчас посмотрю, какие есть вопросы. Ну, есть вопросы, э, как же мы на удалении делаем диагностику, много достаточно информации на эту тему, мы делаем по волосам, э, доказанные технологии, волос это белковая структура, белковая структура имеет свое ДНК, ДНК человека и волос это одно и то же ДНК и ДНК имеет, точно так же, как и человек, свое энергоинформационное поле. По этому полю это как Wi-Fi и роутер. Мы считываем информацию, что происходит с человеком в момент диагностики. Достаточно много информации в, есть в Изи-Бизи у нас, в Ютубе. Пожалуйста, посмотрите, сейчас не цель данной лекции останавливаться более подробно. пожалуйста, каким образом можно провести диагностику, сколько стоит сам прибор, как можно приобрести, я думаю, вам ответят личным сообщением. Так, ну, вопросов, немного вопросов, на этом все. Дорогие друзья, я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и желаю вам легкого движения на пути предназначения. Я вас крепко люблю. Обнимаю. Всех вам благ. До свидания. До новых встреч.